Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть в The Dark Picture Anthology, Little Hope. Мы слились на том, что нам сказали найти, найти, чем разбить окно. Ну, блядь, я предложил головой. Головой, видно, не очень. Блядь, там же столько камней, столько палок должно лежать. И только вот главное, мы пойдем и мы найдем, чем разбить окно. Бери, конечно. Дайте-ка, я разобью окно. Без проблем. Я справлюсь. Ну Ладно. Раз так. Мы уже разбивали. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Дасть ну, какой-то токсичный Джонс. Тут скорее рамы сгниет, и стекло само вывалится, прежде чем вы наконец что-то сделаете. Вот так это, вот. Страйк. Мы из вас еще вырастим спортсмена. Да-да. Думаете, это бросок новичка? Мы ведь разбивали уже стекло, когда пытались отца разбудить, помните? Вроде в самом начале запасну. в доме. А. А. Ну, там такое уже все старое обещавшее. Проще простого. Бля, сейчас можно Знаешь, будет стопудово ты... порезаться. Надо <плотно> аккуратно. А она почему не залезла сразу? А, ребята пошли в другую сторону, в, middle, в среднюю школу. Средняя школа Little Hope. Дэниел, мы играем за Дэниела. Окей. Горит свет, горит свет. Кстати, с мышкой удобно, потому что можно что она, как показывать знаю, направление всяким. Но не собираюсь торчать, то и -то выяснять. Ну, что-то осматривать, показывать. То есть, ну, какой-то как-то побольше интерактив. опа па па па па па па па па па па Побежала. Побежала. Хватит светить на ее булке. Что это за звук? Ерунда, уверен. Конечно, ты сама захотела сюда идти. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я не фанат школы. Все, пойдем. Там еще и Пруссия эти, видите, На которых он завалился в прошлый раз. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. Вон стоит. Вон стоит. Вон стоит. Цы, цы, цы, цы. Вон там стояла девочка. Вот, вон, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Эй, вот и а я о чем говорю. Но нам к ней не надо. Мы не пойдем за ней. Мы не пойдем за ней. Мы же не долба... Не дураки. Я хочу вот сюда. Little Hope, 1692 год. Ладно. Мы пойдем налево. Направо никто не ходит. Направо ходят только те, кто боятся. Точнее, не боятся. Поэтому мы пойдем налево. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нихера. А что, реально собрал, туда идти? Ну и стой там одна. Понятно, прохода здесь. Ну, стало. Влады. Влады. Хорошо. Хорошо, дорогая. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Она забежала сюда. Ищите так, девочку. Что это за звук? Блять, это собирает. карусель, дядь. Это ужасно. Это была просто карусель. Но свет есть. Свет есть. Каким-то образом он все еще работает. Блять. Эй, ты в порядке? Давай, кто ты? Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Ведь эту же девочку видели Анджелы с Эндрю. Без понятия. Эй, нет, нет, не нет, нет, так... нет, нет, нет, нет! Нет, не хочу! Сука! Я нажал другую кнопку. Скажите, что мне показалось. Замолкните. Я ему не дамся. О чем ты говоришь? Вкиньте, и то он найдет меня. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Это... Хорошо, не надо, Пусти. Отпущу, когда уверю, что ты не выдашь нашу тайну Твои игры утомили меня Ты уважишь меня И ничего не скажешь Нет Не трогай ее Отпусти ее сейчас же За что? что сие за зачары. Меня объял холод. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятие. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подли фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Она нас поблагодарила. Так что, возможно, нам потом это не выйдет боком. Ну и что это было? Воспоминания. Эти две девочки как-то связаны. Это не может быть совпадением. Я не пойму. Не стоит тут торчать. Уходим. Согласен. Пойдем. Так, ну все, мы двигаемся уже в том направлении, из которого нас достали, блять, отвлекли. Что там было? Сейчас что-то будет, да? папа обстоять еще одно письмецо. Поворачивай. <звы> то есть нам показали как мы можем потерять анджелу да рада что ты здесь мы отсюда выберемся точно это она со мной заигрывает? Рада, что ты здесь. Я тоже рад, что ты со мной. Блять, я бы лучше бы здесь вообще не находился. Не, не, не, туда я не пойду. Может, тут кто-то есть? Это я вздрогнул сейчас так? Пойдем туда. Я помогу. Блять, это яма. А мне эту случайно яму видели? Бля, бросай ее просто вниз. Он в топсайдерах, кстати, ходит. Блять, ну зачем нужно было сюда спускаться? Какого хрена? Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Куда-то она ведет. И свет есть. не уверена этого Тропу еле видно. Похоже, это был какой-то магаз. Ну, свет есть. До сих пор. Но это это стал... типа удар или что? Куда он светит? А, стоп, что-то есть. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Вот я пошел? Дядя. Иди-ка сюда. Там что-то было. Вот. Бери палку. Да возьми ты ее. А, он решил прочитать. Иди сюда, посмотри. Надежда Литл Hope. Карверы хотят закрыть фабрику и продать землю. Приведет к уничтожению то сообщество. Профсоюз вынес предложение по спасению фабрики нашего города. Подпишите нашу петицию, чтобы убедить семью карверов принять предложение профсоюза и отменить свое решение. Подробности можно узнать у работников почты или в городском управлении. Граждане за Little Hope и Арт Artpa. Местная 618. было написано Hope, Little Hope, Надежда, маленькая Надежда. Что ты делаешь? Толкаю. Толкнуть помоги. Толкнуть помоги, говорит. иначе никак. Но если выбора нет. и залазим айфон дай-ка я попробую открыть <с selv Mitte> <focusing> <subway> <Outside> ах ты блядь, герой мне кажется это сейчас боком выйдет серьезно полезешь туда я залезу, осмотрюсь. Если все чисто, выйду через дверь. А если не чисто? Мне не хочется торчать тут в одиночку. Пошли со мной. Да не будь ты таким сыклом. <связь> да, блять! <связь> <связь> телефон возьми, там же ничего не видно. Эй, дай телефон. Зачем? Маме позвонить. Мне фонарик нужен, тут темно. Ты хочешь меня тут бросить одну без телефона? Я постараюсь быстро. Бери, но если что, тебе крышка. Так, вот такого не надо говорить в таких местах. Лучше б ты сначала осветила, потом бы лез. Там безопасно? Вроде бы. Да, да, блядь. Сейчас что-то будет. Вон вон, Salem, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, He就是 вон, вон, вон, вон, вон, нет. вон, нет. вон, Нет. Блять, Он так резко разворачивается, что я просто охереваю. Блять. Проебал вспышку. И что это было? Вибрация какая-то. Ну да, что и мы, по мы пойдем туда. Не пролезть. Тут окно заколочено. Как ты сюда попала? Да. Сбоку обошла? Через забор? З писающе. То есть я зря полез в этот дом с призраками. Дыра в заборе небольшая. Ты бы точно не пролез. Как там дела? Меня это место пугает. Да чего жуткое место. Полно старого бесполезного говна. Иди ко входу, я тебя встречу. Конечно. Ну, посмотрим. Сейчас, уже иду. А это была она? А если это стучала не она? А, я тут не пройду. А где вход? А, вон вход. Да хватит уже! Иду я! Сейчас окажется, что там не она. Блять! Бабулита, ты что здесь забыла нахуй? Анджела? Как это... Черный ход закрыть. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдов. Но это же неправда? Но то без. Это мелкая смысла. засранка все Кто делает. Скажет такое? Да я... откуда ж мне знать? Противостоять. Не подходи. Ладно, но объясните мне, как я сюда попал? И где я вообще нахожусь? Держи язык. Тебе ведомы слухи о моей жене Эмби. Какие слухи? Какие слухи? Отвори дверь, Джозеф. Немедля. Хватит юродства. Поведай, что тебе известно. Ладно, давай. Я недавно встретил девочку. Поведай о ней. Она была со святым отцом. Отцом Карвером? Что она не стучит в мою дверь? Получается, Мэри. да. Мэри. Да уж не Мэри. Мэри? Мэри видала меня в лесу на Медне. Я делала, что обычно, не Боли. Тут что-то иное. Мэри не любит моих упреков. Могла наговорить на меня. Она дрянная. Си слухи распускает Мэри? Она дитя не путевая, но такое немыслимо. Джоза, ты препятствуешь исполнению закона. Если не отворишь быть в как нам быть? Я все исправлю. Даю слово. Не впускай их. Преподобный маршал. У меня есть законные предписания на арест Эмми. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках. Кто ее обвиняет? Мэри. Слово дитяти вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Сидит Бля, это забей ты просто. Ты мне не поспособствуешь. Доверься правосудию. Атринь страх. Я сумею все исправить. Получается, нас видят только те, кто участвует здесь. А, а другие персонажи из их вселенной, они нас не видят. Ну и где ты был? Никто не обращает на нас внимания. Священник сказал, что он видел холод. Мэри видит нас. Ээ... Эми, вот это, Джозеф, вот муж Ты еще что-то увидел? Они нас видят Они видели меня и слышали Нет, не так Они вроде видели меня Сложно сказать Они были очень напуганы И еще что-то видел? Я видел Как эту женщину арестовали и увели Ее обвинили в колдовстве Стремная девочка Сказала священнику про Эми Вот И женщину арестовали Женщина, Эми Похоже, в полной жопе Мы облажались Вместо того, чтобы выбраться из сраного города Снова оказались в его центре Вернулись назад? Ебать что скажете осмотримся оглядимся поищем что-нибудь отлично мы уж вернемся из литл хоуп пока остальные еще разгуливают по лесам <сосы> забралась даже по здешним меркам это настоящая дыра что-то не так Чуть-чуть приветливая да, какая-то это место почему-то мне кажется знакомым У тебя есть криминальное прошлое, о котором мы не знаем? Ходил на красный свет? Блять, вот ты это Анжела Это участки все одинаковые Такая уже эта Анжела Просто, блядь, вот надо своих 5 копеек вставить просто ненужных Тут где-то должен быть телефон Зря надеетесь тут что-то найти Это дыра, как и весь Литл Холл. Давай. Блять. Все, там ничего. Значит, выходим. Что за пессимистический настрой, дыра, блять. О, не так, это не так, ей. Пойдем туда. Вот что ты там, ебать, высматриваешь, помощница. Табличка. Олдвич Гол Гейл, тюрьма старая ведьма прекрасно. Или goal. как правильно? G, Аоэл. Гол, наверное, One. Познание английского английского well. А заперто то Выходи. Чего ты замер? замер? Так, но мы можем туда пойти. Правильно? Да, можем. Пошли, пошли, пошли. Что помещение? Нет, нет, нет, туда. Вот так вот. Шкафчики. Там я видел и свет горел. Давай залезем туда. Давай залезем. Рейнельдс. Бери. Бери Рейнольдса. Литл А, нашивка. Сейчас что-то будет. Кто там? Кто там? Ну можно же эту дверь с ноги выбить просто. Нет? Нет, надо бродить по темным помещениям. Опа. А вот и камеры. Что-то есть. Я все потерял. I lost everything. Ладно. А что в соседней? Она зак... закрыта. Давай тогда на выход Раз тут больше ничего нет Пойдем Не очень такое вообще Вот сейчас приятное управление Потому что ты не видишь, что находится перед тобой Но все равно Камера очень интересно, динамично смотрит В разные стороны Пошли, у нас еще там что-то есть Что Я видел кровь на пол? Быть. Конечно должно Ствол Ух ты А не хочешь взять? О TC TC И все? А нельзя было как-то, ну, что-то побольше добавить? О, телефон! У нас победитель! Вот телефон! Нерабочий! Это может быть выход? Угу. Гутка нет. Вот тебе его. Черт! А -а -а -а! Ого! Эй! Полегче! Может хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут. Смотрите, провода нет. А -а -а, тут где-то должен быть кабель. О, неплохо. Так, но ну я предлагаю на эту ночь сделать перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.